Darius fled the wreck at Isis, heading east for the river Euphrates. And so Alexander resumed his strategy of capturing the coastal cities of the eastern Mediterranean. As the Macedonians headed south towards Egypt in 332 BC, they accepted the surrender of several Phoenician cities, including Damascus. The well-defended island city of Tyre did offer some resistance, but eventually fell when a mole was constructed to link it to the mainland. Angered by the Tyrians' defiance, Alexander had 8,000 of them killed and over 30,000 sold into slavery. A similar fate also befell the residents of Gaza, and in the face of such examples, any further opposition crumbled. The Egyptians had never been willing Persian subjects, and they welcomed Alexander, who in turn offered tribute to their gods. Alexander then traveled to visit the oracle at Siwa, who confirmed him as the son of Zeus. In securing Egypt, Alexander completed the capture of the entire eastern Mediterranean coast, and in 331 BC was free to push on into Asia in pursuit of Darius. But the Persian king had been gathering another huge army to his banner and was moving to block the Macedonians near the river Tigris. Alexander captured several of the Persian advance guard and was astonished to hear that the Persian army consisted of over a million men. Calling on the formidable resources of his vast kingdom, Darius had also summoned scythed chariots, elephants, and some 40,000 cavalry. He had also learned the painful lessons from Isis and set about deploying his troops near the village of gorgamella on a wide plane where he could fully exploit the advantage in numbers undaunted as ever Alexander marched with his men through the night to attack on the morning of October the 1st 331 bc ну что же я убираю звук или убиваю звук да и начинаем говорить насчет битвы при Гавгамеллах. Гавгамеллах, если быть еще точнее, да? Еще можно по-другому назвать битву при Арбеллах. Ну, ладно, не будем об этом. Давайте-ка насчет описания. После визита в Египет, ну или завоевания Египта, Александр снова отправил свои войска на войну с королем Персии Дарием. Александр ожидал в тире, пред... предрекая атаку Дария, Но царь Персии решил сделать так, чтобы Александр сам пришел к нему. Наконец, Александр покинул э, Тиру и пошел на восток захватывать Персию. Дарий не вооруженного сопротивления Александру по мере того, как последний углублялся на территории Персии, но послал вавилонского сатрапа Мазауса, чтобы тот затмил македонскую армию. Мазаус сжег урожай и собрал все зерно в своем хранилище, чтобы отрезать источник пищи армии Александра. Сделав так, он заставил Александра отправиться на север. Дарий заманил Александра на свой театр боевых действий. Ну, видимо, там, где удобнее всего было бы провести битву для Дарья. Король Персии. Царь Персия расположил свою армию в Осирии, неподалеку от руин Ниневии. Имея намного большую армию и широкую равнину, Дарий получил большое преимущество. Но астрономические события накануне битвы предсказывают гибель кор... короля Персии. Царю Персии и сеют панику в персидской армии. Несмотря на значительное количественное превосходство, она идет в бой. На следующий день веря, что конец персидской армии вот-вот настанет. Перская армия. Ой, ладно, не будем говорить насчет перевода, потому что наверняка еще и в следующей битве встретится ляпы жесткие. Ну, давайте насчет сражений поговорим. По сути, битва при Гавгамалах является решающим сражением между армиями Александра Македонского и персидского царя Дария III, потому что здесь решилась судьба персидской империи, персидского царства, потому что в дальнейших сражениях больше, по-моему, не было, либо же не было крупных сражений между Дарием Третьим и Александром Македонским. После которого империя Ахименидов прекратила свое существование, является выдающимся примером военного искусства. У античных авторов упоминается Арбелла как место битвы. Однако Плутар в книге Сравнительной жизнеописанием указывает именно Гавгамеллы, говоря, что в Арбеллах упоминается ошибочно по причинах их большой благозвучности. Хм. Арбелл, битва при Арбеллах. ну что-то как-то не сказал бы, что это прям супер. Озвучность как-то звучит. Ну, короче, возможно, это просто... Да, не, не это... Ну, мы не понимаем, а на самом деле там на греческом языке это звучало гораздо лучше. А, какие у нас были противники? Ну, собственно говоря, как обычно, Коринский союз и Персидская империя. Со стороны Каринского союза военачальник Александр Македонский. Со стороны Персидского э, государства империи. Соответственно, царь Дарий Третий. Он вновь-таки сам решил поучаствовать в сражении, чтобы навязать Александру Македонскому, наконец, финальное сражение, где решилась его судьба. Силы сторон были следующими. 40 тысяч пеших и 7 тысяч конных воинов – это у Александра. А у Дарья Третьего 100 тысяч конных и 400 тысяч пеших по одному историку Юстину. 45 тысяч конницы и 200 тысяч пехоты по Курсию – и 60-80 тысяч пехоты, до 15 тысяч конниц, 200 боевых колесниц, 15 боевых слонов по еще другому историку. Поэтому нельзя точно с уверенностью сказать, что тут было количественное, качественное преимущество. Потому что данные, как вы понимаете, очень сильно разнятся. Персидские историки, как вы понимаете, их либо не было, либо же они не вели никакие записи. И потому со стороны персов непонятно даже точно, какая была армия. Ну, со стороны, соответственно, греков понятно, потому что были, видимо, на поле боя люди, которые записывали все действия, которые происходили. А потери были следующими. У Александра Македонского 1200 человек, у Дария Третьего 30 тысяч убитыми, либо 40 тысяч убитыми и так далее. Можно, я думаю, не продолжать. Тоже не совсем понятно, сколько было убито. Но понятное дело, что... Потери у Александра Македонского были гораздо меньше, чем у Дарья Третьего. Соответственно, битва была героической, битва была очень решающей, и результаты, соответственно, были просто уничтожительны для Дарья Третьего. Ну, давайте посмотрим, какие у нас есть войска в сражении. включая снова звуки. Ставим сложность, конечно же, очень тяжело. И, соответственно, у Александра Македонского состав армии таков. Палангисты, стрелки Крита, либо же лучники скрита, критские лучники, Союзная кавалерия и дружественная кавалерия. Кавалерий у нас тут достаточно очень много, да. Я бы сказал, очень много кавалерий. По сравнению с пехотой, которая всего у нас по сути 5 отрядов, плюс 1 отряд гипоспистов, которые будут помогать. Так, ну а от третьего, как мы видим, армия огроменная. Просто реально очень огромная армия. Правда, это в основном, я так понимаю, пехотинцы или... Нет, это копейщики. Да, это достойная кавалерия, боевой бонус в пустыне. Может копать. Не знаю, что это за бонусы там какие-то указаны. Но, в общем-то, это персидская пехота, самая обыкновенная. Также тут тоже у нас пехота. Плюс еще имеется конница тяжелая, бактрийская. И тут тоже... Сирийская кавалерия теперь попадается. Ну что же, также есть еще и причем наемные пехотинцы греческие, которые тоже будут, видимо, участвовать. Однако посмотрим, насколько они будут полезными, потому что всего лишь два отряда в такой куче, я думаю, что не особо они тут смогут натворить делов. Ну посмотрим, на что же способен Дари III на Гавгамеллах и на что способен я, потому что я чувствую, что с первого раза я не пройду эту битву ни в коем случае. It is 331 B.C. Alexander's campaign against the Persian Empire is now in its third year and has brought the young king many victories. Alexander continues to lead his army deep into unfamiliar Middle Eastern territory. He is still only 25 years old. His scouts have brought him reports of a Persian force close by. is King Darius, out to avenge his defeat at Isis. He has gathered around him a larger army than Alexander has ever faced before, comprised of troops from all corners of the Persian Empire. Darius has deployed his army across a wide plain, and has specially flattened the field of engagement to create ideal terrain for his champions. Darius has lured Alexander to his chosen battleground, and his army far outnumbers Alexander's. The odds would appear to be stacked against the young pretender, but Alexander is confident. He knows his troops are superior, and he has a plan to exploit the weaknesses of both the Persian army and its commander. Alexander suspects that Darius lacks personal courage knows that the superstitious Persian troops are unlikely to continue to fight on without their king. If Alexander can chase Darius into flight, as he did at Isils, the Persian army will likely fall into disarray. However, Darius is heavily guarded, and it will be difficult to break through to him. Alexander must outmaneuver or break through Darius' battle line in order to get to the king. To garret, я бомблю уже от этого сражения. Я, наверное, с ума сойду, пока его прой... проби... Блядь, пробью, пройду. Я уже сбиваюсь, потому что я играю наверное, на часа два. Вот реально. Я... Ребята, я вам скажу, 2 часа играет эту битву на максимальном уровне сложности, на максимальном подчеркну, потому что если кто играет на легком, тот сразу скажет, что да изичка, потому что, ну блин, реально, как здесь победить, когда вот ты тупо нападаешь на вражеского военачальника, он держится полчаса, пока ты его убиваешь, уже у тебя остается там 5 солдат, и ты вот этой конницей пытаешься пробить уже Дарья. Невозможно это сделать, вот реально, невозможно. Я не знаю от людей, которые реально могут пройти эту миссию, ну точнее, эту битву на максимальном уровне сложности без проблем. Как вот ее пройти? <связывается> Войска не выдерживают, в итоге начинают бежать. Коница, ее остается очень мало, она не справляется с вражеским военачальником и с прочими копеечками. Как тут выиграть, я не знаю, короче. <связывается> Это просто жопа какая-то. На самом деле это жопа. Так, давайте-ка заводить с фланга сейчас этих солдат. Так, вы отходите. Возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Давайте, вот этих схватить сейчас. Отлично. Конечно, они вообще не справятся с ними никак. Но так хотя бы мы смогли отсрочить атаку. Давайте все вместе сейчас идем в атаку, потому что это военачальник, он очень жестко дерется. The enemy так обстреливать их. Ну, мы остались, как бы сказать, не в большом преимуществе, что ли. Хотя как это преимущество назвать, я не знаю. У меня очень мало кавалерий, все равно очень много погибло кавалеристов. Так, опускаем давайте-ка пики. Так, то вот, пойдете, нет. Так, возвращайтесь. Давайте, давайте, давайте, давайте. Давайте формируйте фалангу. Начинаем обход, начинаем обход вражеских войск, потому что, видите, какая хрень они готовятся к атаке, надо обходить их с фланга, с тылу, отовсюду обходить, короче. Так, они, я смотрю, все равно хотят напасть именно на фалангу, правда, при этом немножко обойдя ее, да, не совсем они атакуют их в лоб. Но факт, что они все-таки их атакуют. Так, колесницы нас, кстати, догоняют, блин. Вот это очень хреновая новость, потому что мы их не сможем нормально атаковать. Давайте отойдем подальше да? Давайте, давайте, давайте продолжать обходить с флангов. Так, тут у меня что-то непонятное происходит. Слоны вроде не атакуют, но при этом... Ой, ё-моё, а тут зато у меня атакуют. Да. Быстрее сюда бегите, короче. Да, отличное построение вы там выбираете, конечно. Каждого по очереди придется отправлять. Давайте. Начинаем помогать кавалерии Александра. Потому что тут зажали солдат вообще жестко. Они долго очень не выдержат. Опа, слоны кстати взбунтовались, но при этом, да, они сейчас все равно пойдут на меня. Как бы там ни было даже, хоть они взбунтовались, хотя, ну, блин, сланы, давайте куда-нибудь другое место побегите, пожалуйста, я вас умоляю, потому что мне сейчас тут вообще жопа будет полная. Но если Александр, в принципе, подойдет, то, может быть, все будет не так плохо, пока что этому отряду грозит только уничтожение, больше ничего. Нет, нет, нет, не получится нам атаковать точно так, как я хотел. Потому что видите, какая хрень. Нас встречает как раз отряд копейщиков, нужно его как-то уничтожить или то может быть обойти его, не знаю. Ой, жесть, просто жесть какая-то произошла. Всех моих зажали там и, конечно же, их всех умертвили. Так, ох, тут отряды побежали великолепно. Продолжайте нападение. Продолжайте нападение. Давайте-ка подключаем еще и пехоту нашу. Хотя нет, подключ... подключать уже не, не выйдет. Надо убегать по-любому. Надо по-любому убегать. Вот этот весь фланг, кстати, забавно, что он оказался пустым. То есть его вообще забил полностью Дарри, Так что мы можем отсюда начать нападение на вражескую армию. Да, они полностью следовали, получается, за моей кавалерии и заигнорили то, что у них там э, фланг один вообще пустой. Так, врезаемся. Э, пикинеры помогают? Нет, пока не помогают они. Они только доходят до вражеской армии, так что отходим. Так, здесь мы зажали их, но там, правда, на нас начинает, смотрю, наседать кавалерия. Это что за... Просто персидские, понятно, колесницы. Отходим от них. Так, на их сейчас, сейчас все равно догонят, я смотрю. А тут что у нас? А, тут, блин, эта кавалерия, она напала, в общем, на них, жаль. Очень жаль. Ладно, мы тут нападаем. Мы тут нападаем, но не разбиваем, да, походу даже. Сука, живучие они оказались. Не хотят умирать, в общем-то. Нет, нет, нет, Александра туда послать мы не будем ни в коем случае. Так, у них много, я смотрю, солдат разбежался. Может быть попробовать убить военачальника? Нет, не получается, да. Не получается. Да. Колесницы очень тяжело уничтожать, я смотрю. Просто жесть как тяжело. Также еще тяжело моим воинам тут воевать, пока их всех не убили. Короче, колесницы мы уничтожили, но я при этом потерял всех солдат здесь. Да. Сам Александр еще живой, но это ненадолго, я думаю. Если все так продолжится, то мы можем проиграть очень легко. Так, помогите пикинёрам. Надо им жить. Нельзя им умирать. Так, хотели, видимо, на лучников напасть, но мы их смогли так схватить. Отлично. Так, военачальник, давай-ка обходи все это дело. Тут надо теперь как-то сражаться, я не знаю как. А, да подождите-ка, это мои, это мои, блин, конники убежали. Только они сейчас тут помрут, по-моему, все. Ну уходите, ё -моё, ну чё встали-то? Сука, конченые просто. Так. Давай, давай, давай, давай. Зажимай. Их. Отлично. Минус еще один отряд. Так, тут пехота разбежалась, смотрю. Отлично, отлично! Мы начинаем побеждать, наконец-то я смогу победить в этой битве. <laughs> Черт, подери меня! А, так, папа, а тут что-то за какие-то копейщики? Совсем мало, но при этом дерутся бы. Вот это наглешь! Забивайте на них, короче. А, ну уже все, они тоже разбиты. Давайте в атаку! В атаку, Александр! Так, ну слоны тут мне, наверное, помогли все-таки, они хоть кого-то это подавили, потому что... Ой-, -ой ⁇-⁇-⁇ там что-то метает кто-то. Там бессмертный стреляет, понятно. So это опять что ли вернулся генерал? Или что я что-то не пойму? Генерал, главное, куда он взялся. Так, идем в, давайте в атаку на этих солдат. У нас еще есть три фаланги, да? Есть еще три фаланги, и они все, в принципе, живые. Давайте-ка их установим здесь вот. Давайте бегом, если возможно это, Возможность. Надо было убить Дарья, потому что он, сука, стреляет тут с самого начала битвы и очень большой урон наносит. Этого ублюдка хрен догонишь, потому что он на колесницах И к тому же они еще, да, они не уставшие Ничего у них нет, никаких проблем, короче Да, Дарья, фиг догонишь а, Кстати, они игнорят моего луч, моих лучников, которые там стоят Стреляют по ним Они просто за бегут Оп-оп-оп Давай-давай-давай-давай, убей-убей! Давай, давай. Блин, нет, его убить невозможно, видимо. Ну, потому что хрен его догонишь, реально, надо было либо со всех сторон его окружать, либо еще что-то делать. Так, давайте-ка обходим с флангов эту пехоту. Блин, нет, зачем вы атакуете? Только если вот так вот атаковать. Александр, возвращайся, сейчас вот твой прям удар был бы реально вот очень полезен. Так, отлично. Подходит еще подкрепление у меня. Еще и тыла нападаем. Отлично. Ну, это, видимо, то, что умер. Точнее, не умер, отступил ударе. Видимо, повлияло каким-то образом на них. Да, все вообще, все войска отступают. Прекрасно. Лучники стрелять стал вот, по этим пехотинцам теперь. Потому что сейчас еще удар моего Александра Македонского вообще тут всех разнесет. Прекрасно. Теперь потери больше у врага, чем у меня. Я выигрываю. Там, правда, кто-то возвращается. Еще какие-то кавалеристы, похоже. Так, ну что. Фаланги давайте-ка установим лицом вот к вражеской армии сейчас. Так, все, здесь всех убили. Добивайте вот этих тоже пехотинцев. Можете пока заняться вот погоней за вот теми пехотинцами, хотя... Знаете, или лучше, наверное, победить. Да, лучше победить, так что не будем торопить события. Еще все-таки не победа, это далеко. Еще персидская пехота есть. Давайте вот так как-нибудь встаньте. Гиркониан, атакуйте. Так, отлично. Отступай. Давай-ка вот прямо по ним сейчас удар сделай. О, жестко они прям влетели в фаланги. Отлично. Еще и нападение с тыла. Просто их всех убило. Давайте, наконец, побеждать эту битву, черт Все в атаку. Отлично. Тоже отступили. Давайте все сюда так вы можете нападать. Так, они сагрились. Кавалерии, давайте-ка, отходите. Да, они тоже отступили. Что-то вообще прям легко. Похоже, после того, как военачальника их уже нету, да, прям очень сильно ударил по морали. Или то, что против фаланга воевали они, что ли, почему? Сейчас они не убегают. Да, смотрите-ка, прям не хотят убегать вот эти последние. Hmm. Давайте-ка я уже отвожу эту, эту куницу Все Фух Жесть какая-то вообще очень сложная битва Ой, блин, какая же Все-таки эта игра, блин, ужасная Ну, или еще не игра, а да те битвы, они ужасные Кто их делал вообще? Папец Ладно, Александр там пускай порубает оставшихся воинов. И все, можно заканчивать эту битву. Крашинг. Be да. Героическая победа нам засчитали. Но я потерял половину состава войск. Конечно, я выиграл. Но это было очень сложно. Три командущих еще к тому же было да удары. Я, кстати, это не знал. Мы ни одного не убили, ну и фиг с ними, они зато все отступили. Ну что же, после Гао у нас остается только Хидаспес. Это еще одна битва уже в Индии. Ну а с вами был Веном, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи.